Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы постараемся приготовить соус песто. Песто это итальянский соус. Чтобы обычный бутерброд, салат или паста стало более вкуснее, добавьте просто песто. Я покажу вам классический вариант, но бывают и авторские версии. Ведь песто сегодня не готовят только из зеленого базилика. Еще готовят из руколы вместе с петрушкой. В общем, оставайтесь со мной, будет очень интересно. Итак, что нам понадобится для приготовления песта? Главный продукт это зеленый базилик. Бордовый базилик не используется, как у нас на Кавказе, который называется Реган. В общем, берем пучок зеленого базилика. 40 граммов пармезана или же пекорино романо. один зубчик чеснока. Кедровые орехи примерно 15-20 граммов. Масло оливковое 200 миллиграммов И соль, перец по вкусу Мы для соуса используем только листья Стебли волокнистые, не слишком много влаги И они расслаивают соус Поэтому отделяем листья от стеблей Вот так Теперь чеснок. Здесь нужно быть очень аккуратным с чесноком, потому что, как вы понимаете, чеснок очень специфический ингредиент. И здесь важно не перебошить с чесноком. Для того, чтобы чеснок лучше изменчился, то я его все-таки нарежу и добавлю в чашу. Затем наливаем оливковое масло. Далее берем кухонный комбайн или ручной блендер и пробиваем все до однородности. Как мы все пробили до однородности, затем берем пармезан. Пармезан итальянский продукт и я его натрем на мелкой терке. Всегда кажется натертого сыра больше, чем в куске, потому что там много воздуха. Поэтому всегда натертого сыра целая гора. На самом-то деле здесь у нас граммов 40. И добавим все ингредиенты. Конечно же пармезан. И кедровые орехи. В Италии называется пинья. Нам нужно небольшое количество. Какие бы вы орехи не использовали, кедровые, либо же кешью, их обязательно предварительно нужно слегка обжарить, чтобы максимально раскрыть их вкус и аромат. Обжариваем на сухой сковороде. Только не делайте слишком сильный нагрев, чтобы орехи не сгорели. Ставим на средний огонь при постоянном помешивании. Нам нужно добиться, чтобы орехи слегка подрумянились. Как они подсушились и вы заметите, насколько усилился их аромат. Добавляем тоже к остальным ингредиентам. Немного перца. Ну и конечно же соль. Без соли никуда. Вот так, соль по вкусу. И все пробываем. Вот, друзья мои, соус песто готов. Переливаем соус соусницу. Друзья мои, у него очень приятный зеленый цвет. И очень хороший аромат. Теперь позвольте мне показать вам пару рецептов с соусом песто. Берем любую пасту, в моем случае спагетти, и отвариваем до состояния алденты. Итак, спагетти наши отварились. Перекладываем в сковороду. Добавим примерно 2-3 столовые ложки песто. Добавим немного воды, оставшейся от варки пасты. И проварим все вместе на медленном огне, примерно 30-40 секунд. Перекладываем на тарелку. Добавим накрошенную фету, порядка 25 грамм. Добавим еще ложку песта. Вот так. И украсим все листьями базилика. Вот, так. вот друзья мои, первое блюдо готово. Теперь рецепт второй. Поджали на сковороде с двух сторон хлеб. Хлеб у меня брускет, но вы можете взять любой хлеб. Берем брускету и намазываем на нее соус-песто. Затем возьмем кубиком нарезанные томаты. Хорошенько посолим, поперчим. Перемещаем. И сверху выложите нарезанные кубиком помидоры. Вот так. Теперь, друзья мои, порежем пополам. Так. Одна сторона у нас томатная версия, а вторая мы сделаем с лососем. Вот так. Видите? Ну как? Украсим все листьями базилика. Все, польем оливковым маслом. И выложим какую-нибудь красивую посуду. Вот так. Вот, друзья мои, из одного соуса у нас получилось два потрясающих блюда. Если вы любите итальянскую кухню, то вы должны обязательно приготовить самостоятельно. Это готовится очень легко. А на этом наше видео подходит к концу. Если вам понравился этот рецепт, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. А я, как всегда, желаю вам удачи на кухне. Скоро увидимся. Пока-пока.